Сегодня мы прогуляемся рядом с необычным объектом, а именно под деревянным аварийным мостом, который связывает улицы Душенова и Моисеева. Год назад о данном объекте уже снималось видео на мой канал. Давайте посмотрим, что изменилось с тех пор. Дорогие друзья, сегодня у нас будет немножко нестандартный формат для моего проекта прогулки по Полярному. Сегодня мы возвращаемся на место, которое я снимал год назад. Это мост на улице Душенова. И сегодня я вам хочу показать, в какое состояние он пришел за год, как мы не посещали этот объект. А также мы прогуляемся под мостом в рамках моего проекта и обязательно посмотрим на обходную дорогу. Ну что ж, поехали! Несколько лет назад проход по этому мосту был закрыт из-за того, что мост признали аварийным. Его техническое состояние не позволяло выдерживать вес людей, которые по нему ежедневно проходили. Эксперты прогнозировали мосту скорую и верную смерть, но вместе с тем он уже держится довольно долго. За это время в мосту образовались большие дырки, и сегодня мы прогуляемся вот ним, чтобы впервые показать, насколько там все плачевно. Также мы покажем ограждение, которое валяется на земле. Но давайте обо всем по порядку. Вот это ограждение, которое останавливает людей от прохода. Ну, якобы останавливает. На самом деле, по проекту, Такое ограждение должно располагаться на обеих сторонах моста, но сохранилось только вот это. Ну что ж, а теперь давайте спустимся под мост. За год он заметно искривился. Отсутствует часть ограждения и настила моста. А вот, собственно говоря, и та дорога, по которой мы сегодня с вами пойдем. Опять-таки, нестандартно для прогулки по Полярному, для моего нового проекта, но что ж поделать, объект все равно интересный. Ну и, собственно говоря, пошли. Вот здесь вот по камням можно аккуратно спуститься. Да, все-таки я не завидую тем людям, которые выбирают именно этот маршрут. Собственно говоря, друзья, прямо сейчас мы с вами спускаемся под сам мост. Здесь начинается первый настил, первая опора моста. Друзья, мы находимся под теми самыми перекладинами моста, который чуть меньше ста лет назад на себе носил людей, машин и многое-многое прочее. И вот как выглядит перекладины спустя чуть меньше ста лет после его постройки. Количество мусора вообще здесь зашкаливает, ребят. Да, я хочу напомнить, что вся эта свалка находится недалеко от городского музея. Друзья, сейчас мы находимся в самой куче мусора. Мы находимся над мостом, буквально по центру. тему о том, что мы находимся непосредственно под мостом в опасной зоне, потому что в любой момент отсюда может свалиться какая-то деревяшка, какая-то пластина. Вон, обратите внимание, вот эти просветы — это дырки, через которые может провалиться чья-нибудь нога по неосторожности. То есть, а вон там, если вы обратите внимание на вон ту часть моста, вон там вообще разваливается настил, в буквальном смысле этого слова. И, конечно же, это все представляет... Опасность. А вот еще ограждение. Никогда не думал, что в формате прогулки по полярному мы будем обсуждать такие вещи, но вот это вот ограждение, которое свалилось сверху. Причем, судя по тому, что оно здесь лежит, оно свалилось отсюда недавно. Ну, давайте пойдем дальше. Так, друзья, и увидев так скажем, средний пролет этого моста, я не могу не акцентировать ваше внимание на еще одну детали, которая очень сильно меня волнует. Это перекладины данного моста. Так как мы все равно находимся рядом с ними, я хочу вам их показать. Вот, давайте мы на них посмотрим. Вот это они. Перекладины, которые должны быть, по идее, привинчены к специальным опорам, которые удерживают этот мост вообще в положении. Но они, как видите, Интересно, не смогу ли сдвинуть место. Вот чисто, давайте посмотрим. Для меня недавно дошла информация, что вот эти перекладины на самом деле висят в воздухе. И да, да, их можно сдвинуть. Как мы видим, состояние моста немножко угручает. Друзья, мы стоим под вторым пролетом моста. И здесь вещи немножко лучше, чем под первым пролетом. Здесь точно так же висят какие-то веревки. Давайте мы с вами вместе спустимся, посмотрим. Здесь нереально сложно ходить. Вокруг полно мусора, гвоздей, камни. И мне, и моему оператору здесь невозможно передвигаться. Но вот, тем не менее, мы дошли до точки второго пролета моста. Собственно говоря, вы все видите сами. Вот тут появляется еще одно щит Куча, куча мусора. Ну, не ему, сколько здесь мусора лежит, просто свалка. И здесь, кстати, настил моста в относительно хорошем состоянии. Но... Ага. А вот, обратите внимание, если мы посмотрим отсюда, то мы увидим, как он накренился в сторону. Вот так. А, ну да, вот примерно. О, вон как раз видно, как он накренился. Идеально. Объект разваливается буквально на глазах. Продолжаем нашу прогулку под аварийным мостом в городе Полярном. Здесь проходит коммуникации водоснабжения на улицу Моисеева, вон оттуда от Душенова. А это значит, что если мост рухнет, то без воды останется вся эта улица. Давайте посмотрим, что же нас ждет дальше. Невероятно скользко. но ну вот мы и дошли до еще одной перекладины. Как бы это должна быть вторая перекладина. Здесь мы наблюдаем полное отсутствие всего, поддерживающего этот мост. Еще одно честное награждения. А, ну если честно, мне кажется, что тут комментировать что-либо просто бессмысленно, потому что я думаю, что зритель видит все сам. Это отсутствие некоторых балок, это сильнейший грен моста в эту сторону. То есть, мне кажется, если мост сам рухнет, то он рухнет это в эту, именно в эту сторону. Но, этот, эту серию прогулки по Полярному я снимаю не только потому, что мост требует внимания, хотя он действительно требует внимания. В скором времени, а именно где-то ближе к ноябрю, э, данный мост будет разобран, чтобы не представлять дальнейшей опасности для жизни граждан, которые по нему ходят. Мост аварийный, по мосту запрещено передвижение, но люди все равно ходят, поэтому к ноябрю мост обещает разобрать. И мы точно так же покажем, возможно, сам процесс, возможно, последствия, посмотрим, как получится, но сейчас мы показываем... Реальное состояние объекта, аварийного. Давайте пройдем еще чуть дальше. Друзья, мы уже почти подходим к концу. Давайте посмотрим, что же находится на другой стороне моста. Что ж, мы закончили переход под мостом. Мы посмотрели все, что находится под мостом, на весь этот мусор, на весь, на все эти разрушения. Но в видеоролике в моем годовом я показывал обходную дорогу. Давайте посмотрим на нее. И как люди поэтому ходят? проход, который предлагают жителям данной улицы, находится чуть дальше по дороге. Мы находимся напротив городского музея, и прямо сейчас мы пройдем до той точки. В своем прошлом видеоролике, который выходил на моем канале год назад, я засек время, которое необходимо, чтобы пересечь данный овраг по безопасному маршруту. И, если честно, тогда мой вывод был однозначным. Рисковать жизнью ради 30 секунд э, сбереженного времени, оно бессмысленно. Поэтому, собственно говоря, я и назвал так ролик, сократить себе жизнь. Вот мы отошли на некоторое расстояние. Здесь уже начинается жилой дом. И мы постепенно подходим к месту, э, где можно безопасно пересечь данный овраг. Вот эта тропа, где я год назад засекал время. Я предлагаю пройтись, посмотреть. Хотелось бы рассказать о дорожке, на которой мы сейчас находимся. Эта тропа, она здесь существовала всегда, даже когда мост был открыт для прохода. И, опять-таки, представительство Службы городского хозяйства сказала, что эту дорожку будут как-то облагораживать и создавать условия, чтобы здесь можно было проходить. Потому что здесь находится недалеко канализация, потому что здесь зимой постоянно налить, очень скользко, и я надеюсь, что будут приниматься меры по облагораживанию данного участка, чтобы здесь, по крайней мере, можно было ходить до тех пор, пока не построят новый объект для пересечения данного расстояния. Кстати, о новом объекте. Большое спасибо источнику советзато.ру за новость, уже довольно давно вышедшую новость благодаря которой нам известно, что в проекте рассматривается насыпь. Собственно говоря, насыпь – это уже проект в городе Полярным не единичный. Все прекрасно знают историю с чертовым мостом. Даже, наверное, приезжие люди слышали о, о, о таком объекте. Чёртов мост – это объект, который соединял Старый Полярный и Новый Полярный. Но, к сожалению, мост точно также деревянный был, очень быстро пришел в негодность, и рядом с ним построили где-то в конце 90-х, начале 2000-х, большую насыпь. В проекте точно так же рассматривается возможность проезда автомобильного транспорта, рассматривается возможность подведения освещения. На данный момент ни на мосту, ни на тропинке отсутствует освещение, и в условиях полярной ночи, сами понимаете, освещение необходимо. И точно так же... Конечно же, это будет более долговечно, особенно если там будет залит асфальт, а не дерево, которое гниет. Ну и все, в принципе. Ну что ж, друзья, мы завершили нашу небольшую прогулку под мостом, по дороге обходной, вокруг аварийного моста. Ну, и, собственно говоря, мы сейчас выходим на дорогу, тротуар на улице Душенова. Друзья, перед завершением очередной серии моего нового проекта я хотел бы напомнить про одно незавершенное дельце. Это фотография на память. Сперва я думал, что это будет как-то некорректно по отношению к полуразваленному объекту, но э, проект есть проект и правила проекта есть правила. Поэтому я делаю фото на память. Ну что ж, дорогие друзья, завершилась очередная серия моего нового проекта «Прогулка по Полярному». Следите за обновлениями на канале, не пропустите выход следующей серии. А с вами был Максим, встретимся в следующем выпуске. Всем пока. Смотрите в следующем выпуске «Прогулки по Полярному». Незамерзающее море. Какое оно? Температура в Баренцевом море в течение года э, на самом деле не поднимается выше плюс 3, плюс 5 градусов. Она просто ледяная. Как съемочная группа попала на пляж в середине февраля? Мы добрались до пляжа. Мы на пляже! Друзья, февраль месяц на дворе. Приходишь и собираешь ракушки в ручку.